Не рабщий человек, что ты мало и не Что прожитый твой век для людей непонятен. Он назначен тебе, тем, кто жреби служения, Раздает на земле твоего его назначение. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 18 июля Русская Православная Церковь отмечает память преподобного Сергия Радонежского. Имя нашего русского святого преподобного Сергия Радонежского дорого нашим соотечественникам, потому что его молитвами стоят города, потому что он духовный вождь нашей страны, ее ангел-хранитель. Примером собственной жизни он вдохновляет нас трудиться во славу Божию, во спасение нашей души и во спасение любимой России. Преподобный Сергий стал для русского народа воплощением многих добродетелей и духовно-нравственным идеалом. Это он, хранитель веры православной, и наставник духовной жизни завещал своим ученикам непреткновенно в православии пребывать и единомыслию друг другу хранить. От злых и скверных похотей остерегаться, пищу и напитки вкушать трезвенные, особенно смирением украшать себя, страннолюбие не забывать и вместо славы земной от Бога воздаяния ожидать. Небесных вечных благ наслаждения. Устроитель общежительного монашества Он по праву назван всероссийским игуменом, Собирателем Руси. Жизнь преподобного Сергия Целая эпоха в истории русской церкви И в истории государства. Сергий Радонежский велик для всех. Подвиг его всечеловечен, Ибо служил делу примирения и единения разобщенного грехом человечества. Огромное духовное наследие оставил нам богоносный игумен свято-троицкой обители. От него, будто от доброго древа, взяли свое начало многочисленные ветви. Ученики, которые и сами принесли обильные плоды истинной веры. Но самым главным подвигом радонежского праведника стало его участие в единении русского государства. Ведь от чего почти вся Русь вышла на битву с несмертной Мамаевой Ордой? От того, что разглядел преподобный Сергий в нарождающейся Москве сил, способную одолеть ненавистные иго. От того, что пешком исходил землю русскую, разрушая узы удельного собственничества и мелкого княжеского возвеличивания. Например, будучи в Нижнем Новгороде, преподобный повелел закрыть все храмы божии в ответ на желание князя Бориса обособиться от Москвы. И когда дошло, наконец, в разумление до строптивого князя, тогда и храмы в Нижнем распахнули свои двери. Еще при жизни преподобный Сергий стал для русского народа, как возбранный от царя сил Господа Иисуса данной России воевода, и чудотворец предимный. Великий угодник Божий родился в ростовской земле. Недалеко от Ростова Великого, в селе Варницы. Сейчас там находится Троица, Варницкий монастырь. Родился он в семье благочестивого боярина Кирилла и его супруги Марии. Боярин Кирилл всю жизнь находился на службе, у ростовского князя. Но к моменту рождения Сергия он отошел от дел и постепенно, в силу ряда причин, объединил. И к моменту рождения младенца семья, хоть и считалась боярской, но жила как крестьянская. Господь некоторых избранников своих отмечает особыми знаками, иногда до их рождения. Например, святой пророк Иоанн Креститель, еще будучи в утробе матери, в тот день и час, когда Пресвятая Дева вошла в дом праведных Елисофеты и Захарии, взыграл радостно во чреве. Отметил Бог подобным образом и рождение святого младенца Кирилла и Марии. Вот что описывают жития святых. В один прекрасный день Мария, будучи беременная, Сергия зашла в церковь и смиренно встала в притворе. Началась литургия. В храме пропели три святую песню. И вдруг, перед самым чтением Евангелия, среди общей тишины, младенец громко вскрикнул в материнском чреве. Началась херувимская. Младенец вскрикнул в другой раз, да так громко, что голос его услыхали во всей церкви. А как только пропели отчи наш» и отец Михаил возгласил «Вон, мэн, святая святым», в третий раз церковь огласилась криком. Смущенная Мария едва не упала от страха. Преподобный Епифаний Премудрый, составитель жития Сергия, писал «Достойно удивления, что младенец, будучи в очреве матери, не вскрикнул где-либо вне церкви». В уединенном месте, где никого не было, но именно при народе, как бы для того, чтобы многие его услышали и сделали с достоверными свидетелями сего обстоятельства. Замечательно еще и то, что прокричал он не как-нибудь тихо, но на всю церковь, давая понять, что по всей земле распространится слава о нем. Батюшка Михаил после службы успокоил Марию. «Крепким молитвенником будет чадо твое! Не дома, не на Перу прокричал младенец, а в храме, где литургия Господня совершается. А что крикнул он трижды, так это великий знак. Будет сын твой служителем Святой Троицы и многих приведет к познанию Бога». Дивный знак стал свидетельством того, что цель жизни преподобного Сергия в прославлении Пресвятой Троицы. Не он выбрал этот путь. Сама Пресвятая Троица избрала его для служения Церкви и народу Божию. Осенив преподобного Сергия в трехкратном возглашении, благодать Божия впоследствии отверзла ему разум к пониманию книжной грамоты. Вот как это случилось. В семье боярина Кирилла и Марии, кроме Серки, было еще два сына, Стефан, старший брат, и Петр, младший, и самая старшая дочь Анна. Детей родители воспитывали в благочестии и чистоте, приучали их к любви к храму и молитве, к послушанию родителям. Всю домашнюю работу дети выполняли наравне с имеющимися слугами и работниками. А также, когда мальчики подросли, то родители решили дать им образование, то есть научить грамоты, и отдать их в школу в Ростов. Стефан и Петр быстро овладели грамотой и стали лучшими учениками школы на радость родителей. А вот Сергию, которого в детстве назвали Варфоломей в честь апостола Варфоломея, книжное учение давалось нелегко. Горко плакал он в уединении о своих неудачах. «Дай же мне, Господи, понять эту грамоту! Научи меня! Просвети и вразуми!» – горячо молился отрок. И Господь услышал детскую молитву. Однажды отец послал Варфоломея в поле искать пропавших же ребят. С радостью побежал мальчик в заливные луга. Вдруг видит, под одиноким дубом молит незнакомый старец чернорезец. Варфоломей подошел ближе, но не стал тревожить инока, притаившись неслышно в сторонке. «Что тебе надо, чадо?» спросил его старец, окончив молитву. Варфоломей позабыл о жеребятах и доверчиво поведал старцу сердечное горе. «Душа моя больше всего на свете желала бы научиться грамоте, но сколько не стараюсь, не могу одолеть ее. Помолись за меня Богу, Отче Святый. Я верю, Бог примет твои молитвы. Поднял старец руки, возвел очи к небу и начал горячо молиться, дивясь в сердце красоте детской души. Закончив молитву, старец бережно вынул из-за пазухи ковчежец, а из него. Малую частицу просфоры. Возьми чада и съешь. сия дается в знамение благодати Божией И разумения священного писания. Не смотри, что частица хлеба так мала, Велика сладость вкушения от нее. Отныне Господь подаст тебе разумение книжное, Больше, чем у братьев и сверстников твоих. Варфоломей, радуясь всей душой, Удивительному предсказанию, и не желал расстаться со святым старцем, сказал ему, «Прошу тебя, Отчи, зайти в дом родителей моих. Они любят странников, таких как ты. Не лиши их своего благословения». Старец согласился, и они пошли в дом Кирилла и Марии. И в это время случилось еще одно чудо. Предание говорит, что из кустов в это время вышли пропавшие ребята, как будто и вовсе и не терялись. Кирилл и Мария с радостью встретили припозднившегося сына и почтенного старца, предложив, как водится, домашнее угощение. Но гость не торопился садиться за стол. Прежде нужно вкусить трапезы духовной, заметил он. Старец попросил псалтирь, открыл старинную книгу, и благословил мальчика читать псалом. И случилось чудо. Варфоломей начал читать. Хорошо и стройно. Будто прежде читал книгу много раз. И сам он обрадовался этому умению. И родители все окружающие стали рады, что Варфоломе научился грамоте. Уже прощаясь на пороге дома, Старец произнес обрадованным родителям таинственные слова. «Знайте, велик будет сын ваш перед Богом и людьми. Станет он обителью Пресвятой Троицы, и многих поведет за собой к пониманию божественных заповедей». Сказал и исчез. И тут родители преподобного Сергия сам Сергий поняли, что это был не просто старец-священник, а ангел Господень. И то, что юный Варфоломей не мог постичь грамоту от учителя, который не только наказывал его за нерадение, но и усердно с ним занимался, тоже промыслительно. Он получил грамоту от самого Господа. И это было очень важно. С тех пор юный Варфоломей полюбил чтение священного писания. Он стал удаляться от детских игр, проводя все свободное время, свободное от помощи родителям, потому что в домашних обязанностях его никто не освобождал, то есть все свободное время он проводил в церкви, либо уединившись в комнате, он читал священное писание, размышлял над божественными словами. Особенно ему нравилось распространение, распространенное тогда на Руси учение о фаворском свете Григория Палома так называемое учение об иссихазме. Суть его заключалась в том, что человек, здесь на земле, любой человек, соблюдающий заповеди Божии, усердно верящий в Господа и молящийся ему, может сподобиться узреть тот дивный фаворский свет, который видели апостолы на горе Фавор в день преображения Господня. И юному Варфоломею захотелось достичь этого фаворского света. И возникла у него мысль о монашестве. Но пока он был юн и вел себя как монах дома, матушка ему часто говорила, чтобы он меньше постился, потому что она боялась за его здоровье. На что юноша ей отвечал, «Матушка, пост полезен для души» человека, поэтому не запрещай мне. И Мария, удивившись мудрости своего повзрослевшего сына, позволила ему вести такую молитвенную жизнь. Когда Верхованию было около пятнадцати лет, родители его должны были переселиться из Ростова в другое место, в Радонеж, в небольшой город под Москвой. При каких обстоятельствах это произошло? Зимой 1327 года, 1328 года, получил в Орде великое княжение русское, удельный московский князь Иван Данилович Калита. Новый великий князь, человек с весьма большими государственными способностями, успел до такой степени снискать расположение хана, что спустя год подарования ему великокняжеского престола хан отдал ему в подчинение и княжество ростовское. Великим князем послан был в Ростов в качестве его наместника один из московских бояр – Василий Качева. По полномочению ли Ивана Даниловича, или сам по себе, наместник его повел дело так, что скоро весь Ростов наполнился слезами и плачем. В Ростове, конечно, были недовольны подчинением города Москве, это недовольство было предоставляемо наместникам, как измена ростовцев великому князю. И он начал выводить из Ростова измену. Справедливы или несправедливы, люди были обвиняемы в недоброжелательстве Москве. А затем следовали телесные пытки, истязания, и конфискации или совсем грабительское отнятие имения. Дело дошло даже до того, что... Даже наместник в городе ростовских князей, боярина Верки, был подвергнут жестокому и вместе с тем позорному телесному истязанию. Спасаясь от страшного террора, наставшего в Ростове, многие из жителей его решились сбежать из него, чтобы искать себе пристанище в других местах. В числе других решившихся бежать из Ростова был и отец Варфоломея Кирилл. К нему также в дом ворвались люди-наместника и ограбили его донетки, практически забрав все имеющееся у него имущество. Местом для своего нового жительства отец Варфоломея избрал соответствующий его собственному более чем скромному положению малый город Радонеж, находившийся в области Московской в 54 верстах от Москвы по направлению к Ростову и в 14 верстах от нынешней Троицкой Лавры по направлению к Москве. Городок этот отдан был Иваном Даниловичем Калитой вудил его младшему сыну Андрею, а для привлечения в него новых жителей даны были переселенцам многие льготы и обещана большая ослаба, то есть в податях и повинностях. В Смиренный Радониш и переселился столь же смиренный Кирилл с некоторыми другими из ростовцев. И поселился в нем близ его церкви в честь Рождества Христова. К тому времени юному фамилию исполнилось уже 15 лет. Старший брат Стефан и младший Петр уже женились и обзавелись собственными хозяйствами. Будущий святой угодник стал просить родителей благословения уйти в монастырь. Ни боярин Кирилл, ни э, матушка Мария не были против монашеской жизни своего сына. Но они боялись остаться одни без заботы, ведь у остальных детей уже были свои семьи. И тогда они стали уговаривать э, юношу потерпеть, э, потерпеть, пока они не отойдут ко Господу потому что он их единственная опора и надежда. По своему смирению юный Варфоломей остался в доме своих родителей и пребывал с ними, пока Кирилл и Мария не отошли к Господу. Перед своей кончиной они приняли монашеский постриг и поселились недалеко в Ходьковском Покровском монастыре. И ныне они тоже прославлены великих святых. Ввиду того, что старшие братья Варфоломея уже жили своими семьями, а родители отошли ко Господу, то у него появилась возможность уйти в монастырь, что он и сделал. И началась его подвижническая жизнь. Но об этом, братья и сестры, мы поговорим в следующих передачах. А пока хотелось бы обратить ваше внимание на то, что э, э, юный Варфоломей э, не сразу решился осуществить свои намерения, а выполнил сначала свой долг в миру перед своими родителями, проявляя тем самым удивительное смирение, э, то есть отложил свое желание. Да, до того момента, когда у него будет возможность. И сначала выполнил свой долг перед родителями. И таким образом Господь его вознаградил за это многими духовными дарами. Поэтому смирение – это очень важно в нашей жизни. И преподобный Сергий нас своим житием этому учит. Я вас поздравляю с днем памяти преподобного Сергия. Храни вас всех, Господь! Не ропщи, что кула твою жизнь отравляет Знай земли по хвалам, сду небес уменьшает Не ропщи, что друзья тебя бросили в горе Бог не бросит тебя в этом жизненном море